Всем привет, с вами Миша, и сегодня я хочу рассказать вам о своей любимой с недавних пор игре, в которую я начал играть ну, месяц назад примерно. Играл я и раньше, просто я ее забросил как-то. Но теперь я продолжил играть, и вышло обновление, много всяких штук, короче куча всего. Давайте сделаем обзор на эту игру и решил. А название этой игры War Robots. я думал это будет эпичнее звучать. Ну, поехали к обзору. На данный момент меню в игре выглядит так. Возможно оно потом отменится. В игре есть задания бонусные, ежедневные, клановые, можно получить золото, можно получить бустеры, когда что. Дальше у нас по списку идет настройки. Настройки самые обыкновенные. Дальше что? Дальше вот это. Это ваш профиль. Ангарные отсеки, где можно посмотреть ваших роботов, можно посмотреть операции, лигу, статистику сражений и ваш план, если он у вас есть. Теперь взглянем на то, что называется акциями. Акциями это назвать трудно, потому что тут все за реальные деньги. Я боюсь представить, какая цена была, если тут такие огромные скидки. Но все равно дорого. Дорого. Дальше идет черный рынок, где можно приобрести оружие и роботов. Заключи. Нет ключей, купите. Они стоят всего лишь 6 тысяч. Ну это 13 тысяч штук. Да уж. Нажмете на пазл, попадете в хранилище, где все ваши собранные детали. Если собираете тысячи деталей, робота или оружия, можете обменять их на настоящего робота или оружия. Так, вот это еще крутая вещь. Операции, возможно, сейчас их нет, но сейчас они есть. Играйте, пока еще они есть. Здесь можно получить всякие крутые награды. Но можно купить пропуск, можно еще получить больше наград. Но пропуск стоит дорого. Тысячу рублей. Это ж вообще. Ну. Минус обычного в том, что когда уже дойдешь до большого уровня, дальше ничего не будешь получать. А те, кто купили пропуск, будут. Хорошо, что тут пропуск хоть навсегда. А не на 30 дней там. Или сколько это? 46 дней. Ну, еще круче. Ну и можно выигрывать миллион. Или 2 миллиона. Или больше. Я пока что не выигрывал больше. Вот еще одна, точнее, две хорошие вещи. Взвод и частный бой. Взвод это, не знаю даже как назвать, вы можете позвать друга или, или можете позвать кого-нибудь из клана своего или можете позвать кого-нибудь из истории боев, чтобы пойти в бой вместе. Да, вот такая вещь. Частный бой это немножко другое. Там создается отдельная карта, чтобы вы могли просто побегать по ней, поискать всякие штуки. Или можно пригласить друга подраться. Но самое лучшее здесь, здесь можно выбирать режим и карту. И, а еще здесь можно выбирать ангар. Например, можно выбрать свой. Но также можно выбрать вот этот. Если вы не донатер и хотите поиграть на роботах донатеров. Так, что значит дальше? Эм, так, а боевые награды да боевые награды выдаются в соответствии вашей лиги у меня сейчас золотая лига поэтому я получаю вот это контейнер золота да но также я получаю все предыдущие по очереди когда я дохожу до золотого контейнера все сбрасывается и мне придется начинать сначала ну лига остается конечно так дальше дальше а, дальше вот это мастерская можно тут создать что-нибудь за серебро, или можно конвентировать из тех деталей, которые уже есть, но это очень невыгодно и очень дорого. Например, я конвентирую 2000 деталей, я получаю всего 400, и стоит это 3 миллиона. Пипец. Серебро можно купить за золото. А золото? За деньги, конечно же. Ну да, как же обойтись без вытаскивания денег? Хотите развиваться быстрее, купите премиум в 2 раза скорость улучшений, плюс 50% серебра за бой, плюс 50% опыта игрока за бой, плюс 50% операций и всего лишь 1000 рублей за 30 дней. Найс. Nice. Еще здесь есть куча роботов, но я не буду делать обзор на всех этих роботов, потому что их очень много. Просто скелет тонна роботов. Я просто покажу их всех вот так вот, и отойду на минутку пока что, а вы смотрите. в игре есть три типа оружия, среднее, легкое и тяжелое. Ну, еще оно делится на несколько подтипов, которые я, может быть, придумал, но они как бы есть. Энергетическое оружие, кинетическое и ракеты. модули, которые работают все время и покупать их нужно только один раз. Не то что нет Каждый из них обладает какой-то способностью. Например, armor kit базовый набор брони увеличивает прочность работы, и все. Ядерный реактор увеличивает наносимый уровень, чуть-чуть на один процент. armor kit. Тяжелый набор брони значительно увеличивает прочность на 7%. Термоядерный реактор значительно увеличивает урон на 5%. Антиконтроль. Автоматически снимает негативные эффекты и дает временную защиту от них после зарабатывания перезаряжается. Чем больше модулей установлено, тем быстрее перезарядка. Три максимальных модуля дают постоянную защиту от негативных эффектов. Это очень крутая штука, но стоит она 5000. тысяч, карл. Дальше идет фортифик. Увеличивает прочность всех щитов, а также увеличивает скорость регенерации любых энергетических щитов. Эффект суммируется с другими бонусами. Но это очень круто. Мне бы такой пригодился, но он стоит Ой, 2000 и еще 500 золота. Как не столько скопить, как Батлборн. Как только по роботу открывает огонь, единоразово срабатывает система защиты, временно снижающая весь входящий урон. Использование некоторых, нескольких модулей Battleborn увеличивает защиту, но они делают робота невыживаемым. И донатеры такие: "И я не могу стать невыживаемым". Хотя нет, могут. Есть же такой робот. Я забыл, как он называется. Last Stand. При достижении критического показания, робот на некоторое время становится неуязвимым. Несколько таких модулей повышают порог прочности, при котором активируется неуязвимость. Кроме пассивных модулей, есть еще, угадайте, что? Активные модули. Их можно активировать за энергоблоки, или же можно активировать за золото. Repair Unit восстанавливает часть прочности робота. Некоторое время. Death Mask. Модуль помечает выбранную цель, и она получает уличное повреждение временно. Lockdown ammo. Все оружие на время получает способность обездвижить противника. Очень хорошо против тех, кто любит спрятаться за стену. Advanced repair unit восстанавливает значительную часть прочности робота, некоторое время продолжает восстанавливаться. Это очень помогает иногда. Quantum Radar после активации позволяет временно наводиться на противников в состоянии невидимости, Вот они офигеют. Faser Shift При активации робот на время становится невосприимчивым к урону и негативным эффектам, но не может наносить урон и ремонтировать союзников. Пока модуль активен, вражеские снаряды пролетают сквозь робота. Вот так вот. Фу, это заняло много времени, но теперь наконец мы можем сделать обзор на моих роботов. Гриффин оснащен прыжковыми двигателями, которые позволяют роботу прыгать и быстро сокращать дистанцию при необходимости. Способность прыжка влеча. Зарядка 25 секунд. Рекомендуемое снаряжение. Я не буду его использовать, потому что у меня своя тактика. 131 тысяча здоровья 37 километров в час и умеет прыгать на да. но его можно разогнать и до большей скорости повышая его уровень и также можно повести его прочность но прыгать дальше он не будет пилот моего робота гриффина это анжелика ли и она увеличивает прочность моего робота я думаю стоит рассказать побольше про пилотов потому что я про них ничего не рассказал да. пилоты это очень хорошие люди так скажем которые могут давать всякие полезные штуки вашему роботу например они могут повысить атаку вашего робота или повысить броню, как вот например Анжелика повысила броню моему Гриффину вы можете поменять робот это пилотов между роботами но навык будет уже навык придется менять потому что для каждого робота отдельные навыки подбираются чем больше уровень тем больше навыков можно будет выучить пилотов можно купить вот здесь они стоят золото есть еще легендарные пилоты которые стоят еще больше но у них такие штуки что Прям вообще. У них даже своя история есть. А у обычных пилотов они просто рандомные. Но мне подходит только вот этот. Или же вот этот. Следующий робот Натахи. Это робот без всяких способностей, но зато очень крепкий. Высокая прочность и низкая скорость предназначен для ведения боя на дальней дистанции. Согласен. Пилотом моего робота является Сиан Джин Соколова. Не знаю, как правильно читать. И она дает способность механик, которая ремонтирует 0.5 прочности робота каждую секунду. Следующий робот тоже Наташа, но уже вот такой вот. Управляет этим роботом Джинксиан Эверли. И она дает ему навык оружейник, который повышает урон от пиниатер. Мой любимый робот. Фиджин, которого я улучшил до МК-2. Да. четырехногий страж, оборудованный встроенным эротическим щитом. Фиджин способен обеспечить как прикрытие, так и дневную поддержку для союзников. Идеально подходит для захвата и удержания территорий. Особенности конструкции не позволяют экипировать ЭКУ. К сожалению, но он мне и не нужен. Способность Сентри Мод. Фиджин поднимает башню и окружает себя энергетическим щитом, но теряет способность к передвижению. Но она и не нужна, когда есть такой щит. Управляет же моим Фиджином Зодва Кузнецова. Странное имя. И она дает ему две способности, потому что она уже повышена на 12 уровень. Яростый страж, которая повышает урон, когда его способность активна, то есть когда он встает, и активирует свой щит. А еще эксперт по энергосчетам, которая увеличивает прочность его щита. На 6% пока что, но когда я повышу ее уровень, то поднимется на 1%, еще на 1%. Короче, на процентов 10, наверное, будет. Робот Раджин, который сейчас у меня на складе, потому что он мне нужен только в режиме против всех. Шагающая крепость, живое воплощение идеанок, позиционной войны и тяжелых наступательных вооружений. Значительно превосходит любого противника перестрелки на больших дистанциях. Способность Бастион Мод. Противник закрывается. А, то есть робот закрывается двумя физическими щитами, но теряет способность передвигаться. В стационарном режиме исходящий урон повышен на 30%. 163 тысячи. Брони 34 километра в час, в принципе, довольно медленно, но, опять же, можно и то, и то повысить, повышая уровень робота. Управляет моим роботом Джули Голдхирш, Горд... Голд Дает ему способность мастер-оружейник. Раджин наносит повышенный урон оружия. И еще у меня есть вот этот чувак, но обзор на него я делать не хочу, потому что мне лень, я им не пользуюсь. Также всех роботов можно покрасить в разные цвета, точнее в разные раскраски, которые, опять же, нужно покупать за золото, ни одна из них не дается бесплатно, к сожалению. Затем как пойти в бой, вам могут понадобиться бустеры, которые можно купить за золото или же получить за выполнение заданий. А теперь, наконец, перейдем к бою. Но сначала я расскажу вам про режимы боя. Это временный режим, в котором ты можешь использовать специально подобранный ангар. Ангар меняется каждую неделю. Не упусти свой шанс испытать лучших роботов и необычные режимы боя. Быстро, блин, ты попадешь в один из следующих режимов превосходства, гонка за маяками или смертельная битва. Я не буду играть в этот режим, потому что меня просто перебросит в один из этих режимов. Но я буду играть в этот режим, превосходство. В этом режиме задача захватывать маяки. Чем больше у твоей команды захваченных маяков, тем быстрее команда противника теряет очки влияния. Проигрывает та команда, которая потеряла все очки влияния. Давайте тогда сыграем в этот режим. Я не буду комментировать, а просто смотрите, наблюдайте, как я играю. Мою ну, тактику игры можете посмотреть. В этом режиме нет маяков, а цель команд уничтожить как можно больше роботов противника. Побеждает команда, на счету которой больше уничтожений. Но если враг сможет вывести всех роботов в твоей команды из строя, вы проиграете в любом случае. гонка за маяками особенность этого режима возможность высаживать роботов на маяках захваченными захваченных твоей командой захват маяков также отнимает очки влияния у команды противника при их поражение это мой любимый режим это мой любимый режим посмотрим как я играю в него еще раз может быть еще раз нет это уже будет слишком много у меня и так памяти мало видео уже идет 41 минуту долго Это он, серьезно красак? Что он тут забыл вообще? Блин, я его с Наташей уделаю. Ой, даже не буду спрашивать, сломать его или повредить, потому что я с одного удара убью его. Хотя он, конечно же, будет прятаться и убегать от меня. Ведь он умеет прыгать, но то он и такой маленький. Ну ладно. Не буду вас отвлекать дальше. Смотрите, смотрите, что там будет. по любимости режим он самый красивый здесь можно выиграть только добиванием потому что здесь очень часто встречаются донатеры, которые могут просто всех поубивать и стать топом один режим против всех это режим, в котором каждый игрок сам за себя каждый игрок на твоем пути враг, твоя цель Уничтожить как можно больше вражеских роботов. Побеждает сильнейший, или же тот, кто больше задонатит. Фух. У меня есть такая вещь, которой я иногда пользуюсь, когда я пытаюсь подружиться с кем-то в этом режиме. Попробуйте, может быть вы встретите меня. Только в режиме против всех ники не показываются. Но если вы меня найдете, меня зовут Тести Кейк, и я состою... состою... В плане Calmitity. Сокращенно там будет написано KLM. Это я буду. Потому что тестикейков может быть много, а вот Calamity, он такой один. Но ну, давайте уже я скажу побыстрее, чтобы вы уже могли посмотреть, как я пытаюсь применять эти, эту технику на практике. То, что я пытаюсь сделать, чтобы подружиться с роботами в режим против всех. Когда вы захотите подружиться с кем-либо, попробуйте подойти к нему со стороны или даже со спины прыгнуть. Но не стреляйте, а просто помахайте головой вправо-влево. И делайте так некоторое время. Если он помахает в ответ, значит, вы смогли найти общий язык. Но это не точно, потому что он может на вас напасть все равно. Но со мной такое срабатывало. Никогда первый ко мне никто не прыгал. Никто не подходил и не махал головой. Я всегда начинал первый. Сотрудничать очень полезно, особенно тогда, когда встречаешь донатера, например. И если бы мы все объединились, мы бы победили его. И смогли бы уже драться более-менее честно. А так, только он набирает очки, а не мы. Так что давайте будем поразумнее. Если кто-то замахает головой, когда к вам подойдет. Ну, воробот. Это значит, что он хочет с вами подружиться. И, возможно, это значит, что он я. Пожалуйста, попытайтесь подружиться и запоминайте номера роботов, чтобы не пытаться дружить с кем, кого вы уже убили. нам не сыграть во второй раз. Хм, хороший вопрос. Именно поэтому у меня есть еще одно видео, как я играю в режим против всех и пытаюсь хоть с кем-то подружиться, но, к сожалению, без результата. я сегодня смог вам рассказать. Я смог рассказать про оружие, про роботов, про бой. Я смог рассказать вам про технику боя. Смог показать вам несколько видео, в которых я участвую в бою. Дал несколько полезных советов. Но самое главное, я потратил на это кучу времени и кучу памяти моего телефона.